Здравствуйте, на связи снова Александра Бонина. Дело в том, что в своем семинаре, кроме подробных принципов, основ и так далее, я даю очень много подробных практических советов. И сегодня я бы вам хотела показать, Кусочек из своего семинара, где я на подробном элементе, на кальции, подробно рассказываю, насколько он нужен для позвоночника, нужно ли его употреблять каждый день, в каких продуктах он больше всего содержится, какие рецепты лучше всего использовать и так далее. То есть полностью подробный весь материал именно по этому элементу, который всех всегда будоражит по отношению к позвоночнику. Поэтому давайте сейчас сначала посмотрим кусочек видео из моего семинара, перейдем ко мне на монитор и узнаем все вместе полную подробную информацию об этом. Итак, теперь переходим к интересному. Это минерал для позвоночника. И сейчас коснемся кальция. Потому что очень много было вопросов именно по вот этому элементу, поэтому я для него решила выделить уже достойных два слайда. Вот. Поэтому, значит, про кальций. Чем он у нас знаменит и хорош? значит, вот, Кстати, про элькарнитин напомните мне в конце, я обязательно вам скажу, потому что у меня много интересной информации по нему, но вы мне напомните в конце. Итак, кальций, значит. Во-первых, он участвует в процессе мышечного сокращения. Он формирует структуру костной ткани. Он участвует в проведении импульсов по нервным волокнам. И суточная потребность у него составляет до 1 грамма. То есть кальций, он в принципе, да, он строит структуру костной ткани, но наравне опять-таки с другими микроэлементами. И как видите, он участвует еще и в мышечной работе, и в нервных волокнах и так далее. То есть это в принципе очень важный такой элемент. И какие же его основные источники лидеры по содержанию кальция? Во-первых, это нежирные сыры, до 800 мг содержится кальция. Это орехи, особенно вот кунжут, тоже заметьте, до 800 мг миндаль до 300 миллиграмм затем это абсолютно все сухофрукты но особенно все таки это курага в ней содержится до 200 миллиграмма и маг до 800 и 1000 миллиграмм кальция содержится в этих продуктах что нужно для кальция лучшие естественные источники так как при избытке и длительном приеме есть риск образования камней почках поэтому обратите внимание ни в коем случае не надо вот если вы хотите восстановить кости, да, или, допустим, суставную систему или позвоночник, не нужно вот брать вот кальций, вот как панацею, буквально пить каждый день и там без перерывов. Дело в том, что у кальция есть такая интересная вещь, что он действительно накапливается, и вот этот его избыток, он будет образовывать камни в почках. И это очень, кстати говоря, часто происходит, поэтому лучше все-таки старайтесь использовать вот эти вот естественные источники там, Нежирные сыры, да, орехи, сухофрукты, семена. Вот это будет нам, допустим, зелень, кстати говоря. Ну, вот любые зеленые листики, это тоже содержит достаточно кальция. Но если уж вы решили принимать, то все же небольшим курсом и с осторожностью. Потому что дело это такое серьезное. Вот. Кроме того, кальция лучше всего всасывается из кишечника, опять-таки, только в присутствии витамина D. Поэтому, если вы, допустим, хотите естественные источники, для этого нужно использовать такие сочетания например салаты любые овощные зеленые с семенами кунжута плюс растительные масла это будет тогда салат с семенами кунжута с кальцией а растительное масло это витамин D либо это не сыр это витамин будет D о нет не жирный сыр это не кроме это будет у нас Нежирный сыр, все кстати, немножко не запуталась, я вылетела из головы. Нежирный сыр это у нас будет кальций, вот. Нежирный сыр это будет кальций, а яйца это будет витамин D. Вот, например, на завтрак, да, можете сделать, допустим, там яичницу, отварить яйца и, допустим, с бутербродиком нежирного сыра это съесть. И вот вам будет и кальций, и витамин D, и все это хорошо и попадет тогда и в организм. И хочу с вами поделиться одним интересным рецептом, которым поделилась одна моя подписчица я у нее спросила разрешение и она мне разрешила опубликовать ее интересный рецепт кунжутного молока значит смотрите, берете кунжут его нужно будет размолоть в кофемолке и на чайную ложку такой кунжутной муки вы можете налить половину стакана теплой кипяченой воды и вот такое ну это все дело, естественно, размешать и вот эту смесь пить каждый день утром после завтрака в течение двух недель. Это вот будет даже самый луч, лучший естественный источник кальция, чем какие-либо даже препараты. Но именно лучше это делать после завтрака для того, чтобы организм сначала получил все витамины, в том числе и D, а потом уже, допустим, вот это вот выпить для того, чтобы получить вот этот дополнительный кальций. И вот по эм, Словам моей вот дорогой клиентки, подписчицы, она сказала, что ей врач тогда назначал препарат кальция, она его не, пить не хотела, а именно начала вот заменять вот этим кунжутным молоком, так называемым. И она сразу, и, ну не то, что сразу, вот в течение как раз двух дней она почувствовала вот эти улучшения, говорит, даже потом, вот у нее вот она ходила, проверяла, допустим, потом где-то через месяц, делала там рентген у нее даже небольшие проблемы с остеопрозом было вот, делала рентген и смотрела что у нее действительно постепенно вот, равно структура восстанавливалась ну то есть конечно она делала там и упражнения и, и там остальные все лечения проходила но все же использовала именно источник естественный а не какой-то препарат Ну просто обратите внимание может быть вы тоже захотите его использовать и кроме того также обратите внимание что допустим если вы берете кунжут или, например, берете маг, то обязательно нужно их сначала превратить в муку. Потому что когда маг и кунжут цельные, то весь этот кальций находится внутри. А вот эта вот оболочка, она закрывает э, это все дело в А когда мы ж ⁇ эту пищу, кунжут и маг настолько мелкий, что мы, мы не, раскусываем, не раскусываем его. И поэтому они спокойно могут пройти мимо кишечника, как говорится, туда-дальше. Поэтому кунжут, если вы, допустим, кушаете или употребляете в салаты, там, добавляете в выпечку или еще что-то, то лучше все-таки использовать в виде муки. Причем муку сами лучше делать, а не покупную. Купили там кунжут, купили мак, быстренько его джик-джик-джик в кофемолке, и все, считайте, у вас все это дело готово. Как видите, кальций очень такой интересный элемент. И вы сейчас узнали, какие можно использовать рецепты его употребления, в каких продуктах он содержится и так далее. То есть достаточно такой хороший, полезный, практический материал. И в своем семинаре, кроме того, что я вот так рассказываю о кальции, я рассказываю о большинстве элементов, которые действительно необходимы для позвоночника. Причем это не только минералы, но и Какие конкретные витамины нужны для позвоночника? Прямо подробно рассказываю конкретные примеры, в каких продуктах содержатся, как правильно употреблять, что может быть при передозировках или наоборот, что может быть, если его недостаточно. И всегда, конечно же, объясняю, зачем это нужно для позвоночника. И кроме того, также отвечая на многие вопросы от своих подписчиков, например, нужен ли желатин для позвоночника, если нужен, то про как правильно его пить и так далее. То есть очень много полезной практической информации вы найдете в моем семинаре по грамотному питанию для здоровья позвоночника. И сейчас у вас есть уникальная возможность заказать этот семинар. По специальной скидке именно для вас приобретая его по более выгодной цене вы получите очень много практических советов рецептов которые будете использовать каждый день буквально получите такую хорошую настольную книгу для здоровья позвоночника ну что ж переходите ниже по ссылке заказывайте семинар пока скидка еще для вас действует желаю вам здоровья с вами была александра бонина